Студенческому клубу Логов еще нет даже года. Впервые ребята собрались вместе в сентябре 2015-го. Цель тогда была поставлена скромная объединить студентов социогуманитарных подразделений, которые умеют и любят думать. Но за семь месяцев изменилось многое. Сегодня у клуба есть свой научный журнал, социальные проекты и богатый календарь мероприятий. Но главное, в логос потянулись ребята со всего университета. И сегодня в рядах интеллектуалов заметно больше единомышленников. Отличный шанс познакомиться друг с другом ребята получают Учили в рамках интеллектуальных дебатов, которые проходят в клубе в эти дни. Сегодняшний дебат ⁇ это, в общем-то, дружеское знакомство, потому что в дебатах участвуют команды различных направлений. Это и международники, и экономисты, и философы, и социологи. Политологи, журналисты и, в общем-то, среди зрителей тоже есть представители различных направлений. Это формат дискуссий, мы хотим пообсуждать различные темы, очень важные, актуальные, посмотреть, как представители различных направлений обучения относятся к той или иной теме, найти что-то общее, найти что-то различное».